Привет, девочки! Я давно хотела снять это видео, потому что это особенно адресуется беременным девчонкам, кто сейчас ждет своего малыша. Давно хотела снять видео, потому что сама, когда была беременная, когда родился ребенок, собственно говоря, я не знала, что применяется при каких случаях. Вот у меня для сравнения есть детский крем, детское масло для кожи и детская присыпочка. Я бы хотела вам сейчас рассказать, что для чего применяется. То есть, чтобы вы знали, как действовать в тех или других условиях, когда, допустим, у вашего малыша раздражение под подгузником, или наоборот, слишком сухая кожа, или что-то еще. В общем, смотрите, детский крем. Крем. У меня он противовоспалительный. Я его брала под подгузник. Он снимает раздражение, успокаивает кожу, он ее смягчает. Обычно вот в кремах содержатся экстракты каких-то там лечебных трав, оксицинка, он подсушивает оксицинка, вот. Но на деле я сразу скажу, что я этот крем под подгузники ну, пару раз буквально помазала, он вот у меня полный тюбик еще остался, потому что ну, оказалось в деле, что лучше все-таки не крем. Об этом я позже расскажу. Так, дальше. Присыпочка. Присыпку я купила еще, когда я ходила беременная, потому что, ну, это все знают, присыпка нужна всегда. Все в Советском Союзе, наши мамы, бабушки, сыпали присыпку, крахмал. То есть, э, я купила... У нас в Украине стоит 8 гривен примерно, плюс-минус. Такая обычная присыпка. Есть, конечно, там помажорные фирмы какие-то, но я купила такую обычную. Потому что состав у них один и тот же, в принципе. Тут э, оксицинка, каталь крахмал. Обычный картофельный крахмал. Кстати, чтобы не покупать присыпку, можно просто брать обычный крахмал. Это то же самое. Для чего же, собственно говоря, нужна сама присыпка? Главное ее предназначение – это удалить излишки влаги. После того, как вы подмыли ребенка или помыли, и чтобы было меньше трения между кожей малыша и пеленками, ну или подгузниками. Поэтому присыпки, их используют как бы для подсушивания кожи малыша. При каких-то там проблемах, если дерматит у ребеночка пеленочный или раздражение какие-то. Вот, еще что, когда ко мне пришел врач, ну, патронажная медсестра в первые недели приходит после выписки с роддома, она увидела у меня на столике присыпку и очень меня поругала за это. Она сказала, чтобы я их спрятала на месяц, так это точно, потому что таким маленьким деткам до месяца вообще ну, нельзя пользоваться. В первой неделе жизни малыша педиатры не советуют применять присыпку, потому что она, когда попадает в кожные складки под подгузником, то тальк, который здесь есть, он смешивается с влагой и получаются такие комочки. Эти комочки, они раздражают кожу малыша. Вот. Еще хотела посоветовать, когда будете покупать присыпку, не берите такую, как я взяла. Здесь одна вот затычка, одна дырочка. Берите там, где максимальное количество дырочек, потому что это неудобно каждый раз открывать, закрывать, и тут одна только... Смотрите, вот, оп, не очень удобно. Вот. Поскольку медсестра сказала убрать присыпочку, она посоветовала, что можете пойти в аптеку купить масло для кожи новорожденных деток и я пошла собственно говоря и купила это масло зачем я купила так много я до сих пор не знаю стоит у меня целая упаковка и можно сказать не пользуюсь значит для чего нужно масло его применяют как бы начиная от смазывания складочек младенцев до применения в массажиках для деток то есть масло, оно образует такую себе на поверхности кожи тонкую пленочку. Эта пленочка, она защищает кожу от того, чтобы ну, кожа не теряла влагу. И она снижает также такое трение между кожей и подгузником малыша. Можно перед купанием смазать опрелости на коже малыша тонким слоем, чтобы не было раздражения при контакте с водой, потому что у маленьких деток очень-очень-очень чувствительная кожа. А после купания также очень классно применять это масло, натирать им все тело ребенка, чтобы смягчить и увлажнить кожу именно после того, как вы покупали малыша. Как я применяла это масло, оно мне очень помогло, когда у малышки были корочки на голове. То есть у деток, там, не знаю, у всех по-разному, второй, третий месяц появляются корочки и получается, что кожа головы приобретает такой какой-то слегка рыжеватый оттенок. Вот. И для того, чтобы убрать эти корочки, надо этим маслом смазать кожу головы ребенка, там час-два, чтобы она там поразмачивалось. И потом такими нежными движениями убрать эти корочки. Очень классно помогло, убрала, действительно... Работает. А, и за ушками тоже, кто сталкивался, или ну, на будущее, кому говорю, за ушками, когда редко там протираешь, или что-то там забыл протереть, и получаются корочки, они очень трудно убираются, но вот когда маслом размачиваешь, что это значительно облегчает этот процесс. Вот. Сравнивая эти три средства, я могу сказать, что вот эти два, они мне практически не пригодились. Вот эта вот присыпочка, это то, чем я чаще всего пользуюсь. Вот и на случай, если у малыша будут очень сильные опрелости, очень какие-то большие раздражения, я могу посоветовать Суда крем. К сожалению, сейчас у меня здесь его нету, ну, при себе. Но это очень мега классный крем. Посчитайте просто про него в интернете, просто на глазах снимают какие-то там покраснения, раздражения. Супер крем. Вот. Про вот этот крем в начале видео я говорила, я его купила, мне также советовала медсестра купить крем под подгузники, я знаю, что многим помогает он, многие там тоже накупают вот так вот сразу целый наборчик, вот, но <с Next> этот крем, ну, как бы обычный детский крем, грубо говоря, я не мажу руки сейчас, <соторит> для себя употребляю почему я ним почти не пользовалась. Получается, когда ребенок был маленький, ну, какие-то были там опрелосты, да, ну, получается, ты помажешь кремом, вот сами себе представьте, если бы вы ходили в подгузников, вы помазали кремом, еще и одели подгузник, а ребенок родился летом, то есть это ну, не совсем удобно, не совсем приятно. Поэтому ну, для меня он, в принципе, был бесполезный, то есть у кого дети летом родились, вы не будете этим кремом часто пользоваться. И, в общем, мой совет вам, не накупать до рождения ребенка вот все, прямо все там эти средства, и присыпку, и масло, и крем, потому что вы не знаете, что вам конкретно понадобится для конкретно вашего ребенка. Может, ваш ребенок родится зимой или летом, по ходу дела будете уже видеть, что, в общем, вам нужно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока, девчонки!